привет на нашем канале сегодня мы решили обсудить э, случаи э, когда автомобиль повреждается в результате падения дерева на что нужно обращать внимание то есть в данной ситуации надо понимать кто ответственный за содержание того или иного насаждения. В данном случае важно понимать, кто является ответственным за содержание э, дерева. Тут нужно разбираться, дерево находится в придомовой территории, на участке, который кем-то взят в аренду, либо м, находится в ведении, э, как правило, коммунального предприятия, ответственного за озеленение и содержание э, насаждений на территории города. Как нужно вести себя на месте события? Но в любом случае нужно вызывать полицию. До приезда полиции имеет смысл провести фото-видеосъемку, расположение дерева относительно машины, как оно лежит на капоте, какие детали повреждены и так далее. Также имеет смысл э, ну, получить контакты нескольких свидетелей, которые в дальнейшем можно будет привлечь в случае спора в судебное заседание. Кроме этого, имеет смысл также привлечь аварийного комиссара. Для чего это нужно? Есть, как правило, деревья падают из-за того, что они содержатся в ненадлежащем состоянии. Наиболее распространенная причина – это наличие сухих ветвей или заболевание дерева таким образом, что ствол под и из-за этого в результате какого-то порыва ветра, который не является стихийным бедствием или там опасным природным явлением, то есть дерево падает и повреждает автомобиль. Поэтому комиссар поможет зафиксировать именно состояние ствола. Это очень важно, потому что после приезда полиции они, как правило, вызовут коммунальную службу, которая проведет распил дерева и увезет его. И в дальнейшем доказать состояние, что дерево было аварийным, будет достаточно сложно. По приезду полиции также необходимо требовать, чтобы... Был установлен баланс содержателей или ответственный за содержание конкретного насаждения, чтобы данное лицо было приглашено на место и в дальнейшем на месте, либо уже после этого, в отношении данного лица, составлялся протокол об административном правонарушении. То есть при наличии этих документов в принципе взыскать сумму ущерба будет несложно. В дальнейшем, второй этап, это нужно будет провести оценку. Ну и третий этап, это устанавливать ответчика, если полицейские этот вопрос не решили. То есть устанавливать ответчика нужно через запросы. Запросы поддаются, чтобы понять, находилось ли дерево на придомовой территории, является ответственный там ЖЭК или то или иное СББ кооператив, иное объединение жителей конкретного дома, также запросы можно давать в городскую администрацию, коммунальное предприятие, которое занимается озеленением в городе. Как только удастся установить ответчика, есть документы, подтверждающие вину, есть документ, подтверждающий размер ущерба. Этого достаточно для того, чтобы обратиться в суд. Спасибо, что смотрите нас. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ждем вас на нашем канале.